Женские формы полны отчаяния и просьб о помощи. Мужу больше 40 лет и умный, и хороший. Вместе 15 лет, есть дети. Но последние несколько лет близости нет вообще. Или же женщины пишут напрямую, что у мужа появились проблемы с потенцией. Он нервный, как же поступить? Импотенция или эректильная дисфункция – это проблема для обоих партнеров. Как с ней справиться, об этом поговорим с Артемом Николаевичем Куреновым, заведующим отделением урологии одной из ведущих клиник города, кандидатом медицинских наук, а также с Ильшатом Хамитовичем Сафиуловым, врачом-урологом. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Артем Николаевич, вопрос к вам. А настолько ли гармония в половой жизни влияет на отношения? Действительно, от гармонии в половой жизни во многом зависит и отношения в семье. Когда у мужчины начинаются проблемы с потенцией, очень важно то, как его любимая женщина, партнерша, отреагирует на это. С любящей женщиной мужчина всегда быстро решает проблему с сексом. Если у них доверительные отношения, и они могут спокойно обсудить проблему, не причиняя боли и не обвиняя друг друга. По своему опыту могу сказать, что в достаточно большом количестве случаев именно женщина играет решающую роль в поддержке мужчин в обращении за медицинской помощью. Тем более сейчас, в 21 веке, эректильная дисфункция – это не то, чего нужно стесняться. Обратиться к урологу с данным вопросом так же естественно, как, например, пойти к стоматологу за красивой улыбкой, здоровыми зубами. Это медицинский вопрос, который должен быть решен, чтобы мужчина дальше жил полноценной сексуальной жизнью. Ильшат Хамитович, вопрос к вам. А в чем же решение проблемы? Начинаем все с диагностики. Важно определить причины эректильной дисфункции. Их может быть три. Первое – это гормональные нарушения, снижение уровня тестостерона. Второе – проблемы с сосудами. Третье – воспалительные заболевания органов мочеполовой системы. После определения причины назначается кост лечения. Он может включать в себя медикаментозное лечение, физиотерапию, ударно-волновую терапию, массаж. Самое главное – это комплексный подход и лечение под наблюдением врача-уролога. А со своей стороны хочу сказать, уважаемый мужчина, Помните, что на мужской силе держится стабильность, благополучие и семейное счастье. Проблемы сексуального характера решаемы. Каждый мужчина, который терпит неудачу в постели, может обратиться за помощью к врачу-урологу. Берегите себя и своих близких.